Приехал я ко второму водопаду. Вот он у меня с правой стороны там протекает. И мне сказали, парковка машины стоит 20 бат. Так что, ребят, имейте в виду, это второй водопад. То есть прямо, то есть я вышел на дорогу и поехал дальше по ходу движения, как ехал к первому. То есть с причала повернул налево. И сейчас мы с вами пройдем, посмотрим. Снимем второй водопад. И поедем уже дальше а, Есть какой-то вот бетонный мостик Не заходить, скорее всего, надо там с той стороны-то, потому что вот она бетонная идет дорожка И вот ко мне какой-то таец идет На помощь, наверное, сейчас или деньги будет просить Сейчас узнаем В общем, здесь живут, территория местная в общем, таец прибежал, говорит, 200 бат за вход. Ну, за вход я не плачу. Я жадный. Так что пойдем. Кто хочет, приедет, посмотрит. А, стоит 200 бат платить за это. Потом напишет в комментариях. А так нам не дали. Видите, там бесплатный был водопад. Я поснимал. А на этом нам не дали поснимать. Ну, поедем дальше. Искать бесплатные места. Не хочет он. 20 бат Значит вообще ничего не получится Ни 20, ни 200 Где у него тут написано -то? Ничего не написано Вот написан паркинг 20 бат Мотобайк 10 бат ну, Тайцы тоже так на ну, дурака бывают Проскочит фаранг Заплатит, значит нормально ну не проскочит, ну значит не мой день сегодня Так что не торопитесь отдавать деньги Потому что тайцы у нас видят в первую очередь большой кошелек Потому что цены я не видел, чтобы 200 бат не при въезде Кнопочка меня ждет, сейчас мы поедем дальше в общем, с вами Такие мальчишки, видите, этот таец тайцы едет Он думал на дурака проскочить. сейчас догоню фаранга 200 бат с рублем и нормально Я В итоге поехал Расстроенный Не двадцатки, 20, не двести бат Вот так вот Ну, пытаетесь Кто-то, может быть, проскочит Кто-то не проскочит Так что А, здесь сейчас посмотрим, что здесь Касса Не касса ну, Здесь ничего не написано, что Паркинг, вот этот стоит написано чекпоинт ну, цены не написано, опять же, официально что 200 бат, поэтому ä, платить 200 бат, я считаю нецелесообразно посмотреть на воду так, ну, мы сейчас с вами пойдем посмотрим что у нас на море происходит потому что сейчас я приезжал, и я так понял, что у нас идет отлив на пирсе. Тоже здесь какой-то пирс. А, там вот кафешка какая-то. Сейчас попробуем туда зайти. То есть даже... А, здесь кемпинг. кемпинг. Можно приехать с палаткой, поставить палатку. И короче машину на парковку поставить. То есть даже можно с палаткой сюда приехать. Сейчас попробуем узнать, сколько стоит. Это все удовольствие. Пойду к ребятам. Не знаю, кто это. Тайцы, китайцы. Ну, без камеры спрошу, потом вам все это озвучу. Сколько это стоит. Ну, домики, не знаю, это сдаются, не сдаются, но они какие-то пустые. Ничего там нету у них. Ну, кстати, на берегу пожить там пару дней, чисто так вот по-нашему, по-славянски, можно сказать. Все ходили в походы, где-то там в лес, на озера. Так что я думаю, что для вас... Ну, если кто приезжает на длительное время, я не знаю, сдаются палатки в аренду, не сдаются. Ну, вот сейчас на Сианском заливе у нас отлив. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас за кафе здесь отлив такой большой потому что даже катер э, стоит на берегу вот он у нас сейчас фокус сфокусируется да что ты долго соображаешь не хочет он фокусироваться и кстати в джунглях прям такая большая влажность ребят ну вода Поступает прям вот, грубо говоря, вот она полоса идет прибойная. А здесь маленькие крабики. Food Dig. Ну, работают. Не совсем еще, но работают. кап. удикап. Open в общем говорит открыто а. гараж для катера скорее всего начали делать но пока заморозили стройку в общем вот такой вот кафешка вот такая вот такой вот кафешка а. всю ночь не спал вчера тоже всю ночь проработал поспал пару часов так что сейчас уже Начинаю подтупливать. Так, ну, в общем, можно сесть. Но заката вы на этой стороне не встретите. Здесь только рассвет у нас, солнце, потому что сходит у нас с той стороны. А заходит у нас солнце уже э, с той стороны. Ладно, пойдем сейчас Посмотрим. У нас еще даже катера стоят, ну, рыбацкие шхуны. Сейчас посмотреть меню надо, что у них тут в меню есть. А, леди, а, меню please Меню. Сейчас посмотрим, потом я все вам озвучу. Кстати, по поводу кафе, ребят Ценник начинается от 100 бат ну, Не все блюда, конечно ну, Просто говорю самое дешевое, 100 бат И в районе кемпинга Также обустроены То есть можно помыть посуду Не в море, а прям То есть есть вода Скорее всего она С гор И сейчас мы спросим у ребят Платный здесь кемпинг Неплатный То есть столики, можно обедать завтракать ужинать сейчас мы подойдем спросим а, в общем сутки нахождения вот на этой территории то есть ну ставите палатку а, готовите кушать себе стоит а, 30 бат в сутки так что если у кого желание возникнет, можете смело приехать чтобы за жилье не платить дикарями кстати кто видит дикарями чтобы не переплачивать за жилье приехали на месяц кинули палатку пожили собрались в другое место переехали на другой кемпинг смотрите какая экономия кстати по поводу жилья если снимать квартиру да во-первых детям очень интересно полезно пожить на природе ну, дождик. Я думаю, мужик оборудует нормальную палатку, чтобы не топило, не заливало. Так что подумайте, женщины, направьте своих мужчин. Вспомните свою юность. Вот именно, когда вы были девчонками, пацанами молодыми, ездили в турпоходы какие-то, походы ходили с палатками. Почему нет? Неужели надо приехать в Таиланд и жить прям, чтобы... Все было включено, как я это называю, тюлений отдых. Ладно, мы с вами едем, в общем, дальше. Сейчас одну секундочку. Так, мы с вами едем дальше на новую точку. Эта точка, все, я скину всю информацию, прикреплю карту, чтобы к видео, чтобы у вас было понимание. Где я побывал И где находится кемпинг Где находятся водопады, смотровые площадки Пляжи какие-то Оставайтесь со мной Со мной будет интересно Делитесь в соцсетях в общем, Я уже устал это все одно и то же говорить В общем, смотрите мои видосы, ребята Ребята и девчата Папы, мамы, бабушки и дедушки А мы с Кнопой поехали, да, Кнопа? Кнопа, скажи, привет Привет, Кнопа, скажи а? Ну все, поехали. Поехали, все. Кстати, девчонки и мальчишки, вот я сейчас а, двигался вот именно с той стороны, где вот этот пирс. И обратил внимание, вдоль а, береговой линии поставлены такие вот лавочки. А, ну, купаться нельзя, потому что сетки натянуты, и здесь само дно как бы такое каменистое. Ну, опа, на дорогу не ходи. И то есть можно приехать, но конечно не убирают. Единственный минус. Вот они, минусы вылазит. А так вот приехать, посидеть, за собой брать мусор. И то есть находиться вот именно на берегу моря, провести там, рассвет встретить. Ну, вроде на этой половине кнопа, не ходи на дорогу, иди сюда. В общем, можно посидеть. Ну, вот это вот, конечно, в Таиланде большой минус, ребят. Очень большой. Когда смотришь, что тайцы сами засирают свою природу это очень некрасиво в общем также можно наверное палатку поставить не знаю будут здесь вас гонять не будут но опять же к воде не спуститься там уже какая-то вода так куда полезла у меня путешественница да? В общем, мы сейчас едем на заправку А потом еще в одно место заедем Ну, покатаемся Но погода, кстати, начинает портиться Вот бы солнышко начало вылазить И сейчас обратно все затягивает В общем, не знаю, что будет сегодня целый день Вы это все узнаете вместе со мной Так что поехали дальше